Привет, мужики! Этот ролик будет без монтажа, так что, если что, вы меня извините, но ролики с Counter-Strike а я... так, очень, по-моему, громко. Я последнее время дропа без монтажа, ну, потому что монтаж у них, я думаю, не уместен. А что сегодня будет? Сегодня мы откроем 50 кейсов революция, они подешевели, и я решил сделать open кейс. Но перед этим небольшая инфа. В принципе, как и название ролика, это не байт. Я действительно попытался засевить АВП, кстати, его уже перевели. АВП дудл, дудл, дудл, дудл Лор. И получилось ли у меня это сделать? И вообще, какие мысли сейчас у меня по поводу АВП Дуалити? Или как она сейчас уже переведена? АВП Двойственность. Что вообще с ней планирую делать? Кому интересно, ну, после этого откроем кейсы. В общем, по поводу АВП. Была такая стратегия, кстати, это АВП я вы, выбил, и многие писали, да, с контракта она мне выпала. Многие писали, что типа, вот, ты не показал цену, и тебе она не выпала. Ну, во-первых, это глупо, <laughs> мне это действительно выпало с контракта, там минимальный шанс было ее выбить, но тем не менее получилось. Так, иногда ухожу на паузу, мне извините. Вот, и это ВП я в любом случае продавать не буду, потому что для меня это своеобразная история. Здесь ничего по флоту супер сверхъестественного нет. И, в принципе, это дефолтная новая ВП-дуалити, буду называть так, мне комфортней. То есть ВП дефолтная. Но для меня это небольшая история, потому что, блин, это ВП перерисовали, я ее сразу выбил, и я ее продавать не собираюсь. А, была такая история, ну вы все помните, да, это потому что было вчера, а, когда ВП заменили в КС, и ты нажимаешь продать на торговой площадке, все равно у тебя вот в этом окне, Вылезал авп doodle Лор И вот когда он еще бился как doodle Лор Я засунул его в контейнер в надежде, кстати, думаю, ну, некоторые из вас, в принципе, тоже это сделали, но сейчас разоблачу всю эту тему. В надежде, что после того, как с контейнера я ее вытащу, в принципе, останется Лор в стиме. Но не тут-то было. Я, кстати, ради этого, блин, купил статрековскую АВП дуалити после полевых за 10 тысяч. По итогу вытащил вот эту АВП, вытащил АВП дуалити и нифига. Можете надо мной посмеяться. Спасибо большое. Купив АВП 100 за десятку, сегодня я продал за 5000. Ну, типа, а эту не стал продать, потому что она не выпала. Другой момент. Я сегодня купил, да, повторюсь, 50 кейсов революции. Будем открывать. И, как вы могли уже заметить на Ютюбе, с этой АВП есть небольшой, небольшая фишка. В общем, у АВП Doodle Lore максимальный флот был 0.8. Когда ее свапнули на АВП Duality, у этой АВП максимальный флот 0.7. И все э, скины с флотом, по-моему, до 0.8 заменились на такой же флот только на АВП-дуалите. И теперь этих авп там до 200 штук, короче. Ну, они лимитированы, и их якобы больше никак не выбить. Я закинул деньги в Steam. У меня лежало 25-27 тысяч рублей. И, собственно. Собственно, я хотел вот эту вот АВП купить с редким флотом, да, закаленная в боях, с флотом 0.76. Как уже я говорил, что эту АВП можно сейчас выбить с кейса до 0.7 флота. Там был 76, и я хотел ее захолдить. И очень долго я думал, стоит ли это делать, по итогу передумал. Почему? Я, в принципе, передумал. Ну, такой флот в стиме стоил от 27 тысяч было 20, но там 7,4, я хотел 7,6 флот взять, ну типа повыше, да, немножечко. Вот, он стоил 27 тысяч Я немного подумал, но непонятно на самом деле Что будет с этой АВП, может быть флот еще Как-то что-то с ним переделают, короче Рисковать не стал, плюс, ну да Если действительно ничего не поменяется, АВП подорожает Но это нужно будет ждать, то есть на Эти 27 тысяч, откровенно вы все Понимаете, можно закупить кейсы Контейнеры, какие-то скины, которые реально Будут дорожать, да, элементарно, но не чуть-чуть до да залить еще денег и купить какой-нибудь Градиент, ну типа если ты хотел купить АВП там с слотом 0.7 за 20 с лишним Тысяч, то лучше докини, купи градиент но это совсем как бы условные разные цифры Но тем не менее И я не посчитал нужным этого покупать Хотя очень хотел и был уже готов Поэтому сегодня у нас 50 контейнеров В общем вот такая небольшая история Я на самом деле захотел рассказать свое мнение на этот счет Потому что ну типа камон это мой канал И может быть кто-то из вас тоже думал купить эту АВП с редким флотом Но ребят я не стал этого делать Конечно выбор ваш Но вот свою точку зрения я и рассказал И прикол по поводу сейва АВП тоже не получился Единственное Ребята, кто закидывал на торговую площадку Дудлор и потом их не снимал, Дудлоры до сих пор висят, но а, после того, как вы их купите, у тебя будет типа ВП Дуалити, короче, ничего крутого с этой ВП не сделали, ну что, приступим к, к открытию кейсов, ребят Пожалуйста, поддержите лайком, на ролик потрачено 20, получается у меня еще, короче, где-то 20, 22, 23 тысячи, 50 контейнеров, они подорожали. спасибо большое, надеемся все-таки на коллаж. очень много этих кейсов я уже открыл, и, конечно проще это делать со спонсором, он есть у этого ролика, и, кстати, спонсор реально крутой, ссылочка будет в прикрепе, смотри, в чем прикол, чтобы, собственно, купить эти кейсы, да, чтобы изначально купить АВП, я продал некоторые свои скины, но все, что мне осталось, это хладнокровный страж, и, по-моему, еще, так, да, вот это АВП, азимов, вроде бы как, все это мы вывели как раз с сайта спонсора, мы там открывали кейсы, делали проверку, и реально сайт очень крутой, что вам достанется от сайта и от меня, какой бонус? Во-первых, это 40% на ха -ха мнению а, И также халявный прокрут барабана. Он крутится раз в три, по-моему, дня. А у тебя по промокоду моему в прикрепе будет возможность прокрутить. Там можно забрать до 100 тысяч рублей. И также самое крутое, что на сайте есть кейсы стоимостью 10 миллионов рублей и миллион рублей. А бесплатные кейсы ограничиваются а, в депозит полмиллиона рублей. Короче, бесплатный кейс за полмиллиона рублей. Но Реально, можешь зайти посмотреть. Такого я больше не видел нигде, только у ребят. И плюс 40% это очень редкий промо, который я еле как у них выпрашиваю на ролике. Поэтому, ребят, 40% и а, прокрут на барабан, где можно вон из рублей забрать, будет все в прикрепе. А отдельное спасибо, конечно, всем, кто поставит лайк. Кстати, полетел первый кейс и кто перейдет прокрутить барабан. Ну, потому что а, ребят увидит активность и... Как я и говорил, кейсов на канале Человек-Человек именно в контр-страйке будет выходить больше. Так что, ребят, пожалуйста, не нужно туда ни копейки, ну просто... Ой, а в эпексте пролетело. Просто прокрутить барабан, и я вам буду за это безумно признателен. Типа админ увидит, что активность пошла, и это будет круто. Поэтому, ребят, лайк и прокрутка барабана — это самая лучшая поддержка. Ну хотя бы лайк, договоримся с вами, да, так сказать, немного поторгуемся, но сайт реально крутой, он выдает, по крайней мере, мы проверяли с аккаунта подписчиков, и там выводили АВП Градиент даже, ну, то есть, прям вообще все круто, с фейк аккаунта, считаю выдает, так, ну, мы уже переходим к кейсам, кэш-спонсору, спасибо, ребят, привет, знаю, что ролик смотрите, и спасибо большое за поддержку видоса, ну, самое прикольное, там кейс здесь, мультов, все! Об этом больше ни слова. Так, главное, что у нас идет запись, потому что за запись я переживаю, ролик реально не дешевый а в рамках Counter-Strike. Ну, типа, 50 новых кейсов. За все время их открыто уже, наверное, на этом канале. Вот он вышел, да, и мы открыли больше уже, наверное, 100 штук. Самое крутое, что выпадало, это WP Doodle С первых, с, со второго ролика там столько этих Doodle выпадало. Ладно, но... И, кстати, был мем. Я говорил, что хочу с этого кейса нож, и я читаю комментарии, там все пишут, типа, пов, человек хочет нож, а в кейсе перчатки. Не, но ну, если перчатки-то выпадут, я не расстроюсь. Мне не важно, нож, перчатки, конечно, с этого кейса только перчатки могут дропнуться, но окей. Новая АВП, если выпадет, тоже будет круто, потому что, ну, блин, это здорово. Я, конечно, уже ее, наверное, продам, потому что самая крутая была АВП, которая выпала с контракта, причем в этот же день, когда Авапу Дудл Лор с игры попросили вежливо... Кстати, прочитал ваши комментарии по поводу скина, дудл Лора и дуалити. Много комментариев, что... Дуалити похож на Мортис АВП Много комментариев, что Дудлор был лучше Много комментариев, что эта авапа сейчас лучше То есть, как говорится, на вкус и цвет Но действительно, я, наверное, все-таки прислушаюсь к комментаторам И мы правильно сказали Скин, ну, естественно, это был закос по ДЛ Это во-первых, во-вторых, он был яркий Ну да, он мог стоить дороже этой авапы Статрек! Статрек! Это... Так, я не особо шарю во флотах Вы уж меня простите, извините, но, по-моему, это ФН это ФН. Давай цену посмотрим. Ребят, когда King Changer, я об этом говорю сейчас, это Counter-Strike. Ну, то есть я вам показываю цены, перехожу на ТП. И не нужно меня ни в чем уличать, это выглядит смешно и глупо. Реально, потому что, ну, типа, с King Changer мы открываем только Stone кейсы, которые стоят миллионы миллиард рублей. Ну, ты понял. А здесь реально обычное открытие. У нас тем временем выпадает Максим, и тем более еще спонсор этого ролика есть. Ну, не надо так со мной. Блин, open case э, затягивается. Типа, реально, я, наверное, не успокоюсь, пока не выбью калаш, статрек прямо с завода, либо перчи. Хотя бы перчик. Кстати, э, Глочара выпал, и, кстати, он тоже немного понор. А, он Фэновский! А почему тут потертость? Он же Фэновский, почему? Напишите в комментах, это редкий скин или нет, ну, типа, тут потертость. Тут потерто, смотри. А, ну, это, типа, не чистый скин, все понял. Мм, да. Вот вам и прямо с завода. Кто-то потаскал, вернули, да, обратно продавцу, и типа, вот тебе фэновский. Ну нет, тут, тут явно меня где-то обманули. Ну ладно. Мы надеемся на перчи до сих пор. Ну, статрек прямо с завода. Блин, к сожалению, но он, по-моему, да, он также фэновский. Сегодня у нас просто день феновских скинов. Он недорого стоит, конечно, но, тем не менее, это фэновский петушок за 600 рублей. Пойдет. Пойдет у нас тем временем следующий revolution кейс. Блин, как же меня радует, что он подешевел. Это прям реально круто, потому что, ну, типа 300... А нет, я закупал за 350 штука. Это, по-моему, закаленный просто в ноль. Да, он закаленный. Вот, я покупал по 350 рублей кейс. Сейчас, кстати, цена немножечко, буквально по рублей буснулась Но, когда первые ролики выходили, он там тысячу с лишним стоил Поэтому сейчас приятно По-моему, после полевых Или а, закаленный, закаленный Я смотрю не по флоту, я просто смотрю, знаешь, на скин Это неправильно Но, типа, я так оцениваю Кстати, вебка сегодня небольшая Вебка сегодня, ребят, небольшая. Комментарии читаю. Ждите ролик, когда будет просто... Мы будем открывать на каком-то основе... И там будет вебка на весь экран. Ждите, ждите, блин. Я знаю, как я всем вам подожгу жопки. У нас... Кстати, ничего годного не выпадает. Мне это не нравится. Ну, типа, хоть одна авапа, 50 кейсов. Я, наверное, один из тех ютуберов, кому реально 300 лет уже в Counter-Strike Global Offensive... Не выпадал нож. Это было очень давно, когда мы доставали ножик с кейса. И то он был не очень дорогой. Я ни разу не доставал ничего крутого с кейса. Прям, знаешь, или нож перчи, Что-то прям мега редкое и дорогое и ценное. Такого не было. Кстати, блин, вообще просто ну нулевый p 250. А он просто никакой. Он такой должен быть. Я как этот, блин, как новичок в Майнкрафте, знаешь, сижу. Такой, что это такое? А единственное, надеюсь, хватит денег. Да, их должно хватить, потому что у нас еще 20 ключиков, потом еще 10. Все, все ок, все ок, все, все хорошо, все хватит. Обычно, когда не хватает, я потом еще Начинаю кейсов закупать, блин, но это открытие Мне уже почему-то не нравится Я просто надеюсь, что Все-таки шансы на хотя бы эмочку Потому что по поводу эмочки сейчас Тоже много ходит разговоров, что ее будут менять и Если выпадет эмка, я Соответственно расстраиваться не буду Ну, конечно, хотелось бы калашек Желательно статрек и желательно прямо с завода Губа не дура, да, человек? Ну, ладно АВП пролетела. калаш давай еще пролети, как это было в предыдущих роликах, ЮМПИК, хорошо, хорошо, хорошо. он не феновский, но тем не менее это Юмпик. А, цена вопроса, цена вопроса, думаю рублей, блин, 304, сколько он стоит? 1200, что-то я его прям вообще недооценил этот ЮМПИК, давай позерла откроем, она давно не заносила, очень давно она не заносила, а может вообще стоит посмотреть на калаш, реально, ну блин, калаш классный, чисто превью. Вот это вот мои, знаешь, выражения лица. Окей, давай на калашик посмотрели, покрутили. И он сейчас выпадает. Ну, либо перчи, либо перчи, либо калаш. Пожалуйста, поза орла, принеси заносов, перчаток. Ой! А, а, а, а, а, не зря. А это реально было близко. Ну ладно, в принципе, не буду расстраиваться, значит, так и надо. Ну-ка, давай-ка еще раз. Может, все-таки как-то не так докрутил там, знаешь. Давай пробуем. Давай тоже в поза орла, ножей, перчаток, калашей, заносов. Можно эмочку, можно авапку. Давай, пожалуйста. Не работает. Не, еще раз, если не сработает, то ну нафиг. Давай, поза орла, заносов, ножей, перчаток, калаша, ВП. Желательно все-таки калаш выбить. Это вообще в идеале. Пожалуйста. Ну, не, не работает. Кстати, этот Мак 10 Спасибо вам, мои подписчики. Я посмотрел, как он выглядит. А, собственно, где какое-то темное место. Что у скина светятся глаза. Это прикольно. Мне об этом писали. А, и я только на роликах увидел. Я не смотрел в КС, только на видосах у других ребят смотрел. Так. Дела наши плохи, скажу честно. Дела наши вообще плохи. Будем просто рассчитывать на нож. Блин, я на эти деньги мог открыть браво кейсов. Это было бы, наверное, интереснее. Но все же. Но все же я надеюсь на какой-то тайный скин еще. Ну, типа 50 кейсов. 50 новых кейсов революция Пожалуйста, коллаж пролетел. Ну, это он уже пролетает, наверное, третий или четвертый раз. Но за сегодня второй, конечно, за этот ролик второй раз. А за все время мне они бесконечно пролетают. Причем, ну, согласись, да, что сейчас этот коллаж был очень близко, как никогда. Ай, глачара, глачара пролетел. Ну, ладно, пойдет. Блин, ну, хочется ролик закончить на перчик Да, просто помолчим. Просто silence open case, АВП. Давай попробуем помолчать три кейса. Давай. Не, не работает. Это, это был самый тихий open case. Смотри, кстати, как палец прищемил. Я думаю, что вам показать, смотри. Жесть. Видишь, плохо падает цвет, Да вот так, повернем. О, просто по пальцу зарядил. Неприятная тема. Блин, но... Ну, типа, нет. Я думаю, что вообще тут все бесполезно. Надо было покупать АВП. Надо было реально АВП покупать. Ну просто, чтобы вы понимали, я безумно хотел это АВП к себе в инвентарь. Почему не купил, ну не знаю, как-то... Как-то, думаю, лучше ролик сделать. Надо было купить АВП. Просто поддержите лайком и перейдите по спонсору. Не, ну на самом деле нам сегодня выпал раз Юмп, и два это П90. Это не так плохо могла вообще одна армейка выпасть. Кстати, еще раз пролетел калаш. Ммм... Ммм... Блин, просто сколько этих кейсов нужно открыть, чтобы выпало что-то годное. Калаш, еще раз, он просто он каждую прокрутку пролетает. Да, ну нет, ну, ну это, это, это жесть. Это просто, я не знаю, что делать. Оно все прокатывается, блин. Оно вообще все прокатывается. Ну, серьезно, я хочу увидеть нож. Ну типа, ну, ну, ну, ну, ну нет. Ну, 10, 10 кейсов. Есть же шанс. Я же смотрел ребятам там, да, с Ютуба. На, на ролик потрачен 27 тысяч. Извините, кстати. Соврал вам немного. Ребятам с Ютуба типа один, два ножа подряд. Человек выпадает армейка подряд. Ну, один раз. Counter-Strike, пожалуйста. Пожалуйста. Давай попросим. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. пожалуйста. Пожалуй, ну, ну, нет, ну не похоже на нож. Нет, есть, конечно, схожести, ну нифига. А, давай небольшой с тобой интерактивчик сделаем и поднимем, во-первых, активность человека. Короче, смотри, я с позорла, ты ставишь лайк. И вот если сейчас каждый из вас, ну хотя бы каждый второй, каждый третий, влепил лайк. Да, вместе с тобой ты ставишь лайк ролику, я открываю кейс. Я тебя подожду буквально несколько секунд. А, 5 секунд подожду, ты ставишь, и мы открываем. Давай. Твоя кнопка лайк это кнопка Открыть контейнер. Готов? Давай. Ты нажимаешь лайк, и кейс открывается, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Ставь лайк. Вот ты сейчас своим лайком открыл кейс. Ну серьезно, чисто небольшой интерактивчик, знаешь. Ну хоть хотелось бы. Хотя бы эмочку, но. Дорогой подписчик, ты мне выбил, выбил своим лайком Scar. Ну значит, не все поставили. Давай еще раз. 3, 2, 1, давай. 3, 2, 1. Лайк поставил, кейс открываем. Давай. Твой лайк — это кнопка «Открыть кейс». С каждым лайком я открываю один кейс. Ну, найс. Nice. Ну, типа, ну ладно пойдет, но он... Ну, это не... Ну, типа... Ну, это не армейка, да? Че я как бы ну это сижу? Это не армейка. Он ничего не стоит. Он стоит 500 рублей. Это после полевых он уже был... А, это... Это... это что это? После полевых, да. У нас был немного поношенный, я перепутал. Давай, 3, 2, 1, ты ставишь лайк и открывай кейс. 3... Два. Один. С каждым лайком открываю кейс. но ну нет, оно не идет. Оно вообще не идет. Пролетают калаши, пролетают эмки, пролетают э, деньги. И, собственно, выпадает... Yes, это mp 5 Я... Сказать, что я расстроен, не сказать ничего. Я подавлен. Мы открыли действительно много кейсов, и мне не выпало ни одного тайного. Ну, типа, ни одного тайного... Ну, я, я не говорю за перчатки. Мне выпадали авапы. Не буду врать. Но хотелось бы тайное. Мы открыли очень много кейсов. Очень много. И просто ни одного тайного. Меня это уже начинает вгонять, знаешь, в какое-то уныние и отчаяние. И реально, если этот ролик не наберет актива, ваших лайков, да просмотров, комментариев. Я не буду, ну, типа, я не буду так часто больше открывать кейсы в CSGO. Я вижу, что вам это заходит, но, ребят, это не дешево. И из-за того, что на спонсора переходов не так много, как хотелось бы, такие ролики делать, ну, не хочется. Просто, если я открываю на сайте со своего аккаунта, кстати, у нас крайний кейс, я окупаюсь. Блин, в Counter-Strike так не работает. Ну, вот реально, говори, что угодно, но так не работает. Давай глаза закрою. Ну, сер... ну, типа, ну, давай, калаш! Ласт кейс, пожалуйста. Ну, это же не будет. Это будет калаш? Давай. Бум! Это тайная. Ну, к сожалению. Давай поделаем контракт из всего того, что выпало. Блин. Я реально расстроен. Ну, серьезно. Может быть, кстати, какой-нибудь классный контракт сегодня сделаем. Просто посмотрите на это. Блин. Как же я хочу плакать. Ладно, поехали. На самом деле, очень много скинов. Они, конечно... Ну, глок. Да, давай закрафтим всю армейку, может, что из этого получится. Может, кстати, получится сделать авапу. В чем я очень сомневаюсь, но попробуем. У меня очень много, кстати, армейских скинов. Очень много реконструкций. Я не хочу закидывать вот этот закаленный в боях скин. Типа, он настолько закаленный. Что? Там даже скина не видно. Типа, пусть он будет. Может, он реально какой-то дорогой. Окей. Блин, да, дальше. Использовать в контракте. Этот ролик немножечко такой, знаешь, унылый. Но но просто я не знаю, что говорить. я, Но я не ожидал, что видосы, open case будут... Настолько тильтово, я не знаю просто как это другом назвать Причем контракты идут крутые И может быть сделать выводы и делать только контракты Но опять же, он ли контракты Мне лично это не так интересно Кстати, у нас есть статрек скины дополнительно Почему я сказал дополнительно, не знаю Ну типа у нас сейчас будет какой-то статрек скин Вообще, без понятия, валентность сюда затолкаем Это эмочка! Прямо с завода. Блин, после полива сколько она стоит? Это неплохо. Ну вот реально, контракты, контракты выдают. Она стоит тысячи рублей всего. Кстати, эта очень крутая. Мне она безумно нравится. Ну типа, ну какого фига она такая дешевая? Ладно, кстати, напишите в комментах, заметили ли вы, заметили ли вы, что ролики последнее время идут без э, матов. Я стараюсь себя контролировать, потому что я вижу, что YouTube Такое отношение, такой подход к роликам не одобряет. И я, в принципе, это тоже сейчас стал не одобрять. Поэтому, ребят, пишите, заметили вы это или нет. Мне интересно. М -м Плюс все-таки не надо забывать, что мне дети смотрят. Да? Chill示line> Ладно. Чем будем делать? Что мы будем? У нас, в принципе, есть еще армейка. Что-то мне куда-то не туда понесло. Так, а где? Вот они. Сколько же тут скаров, WOODR жесть. Можно снежным мглу засунуть и выбить... Тут можно выбить что-то крутое, типа бульдозер, SG. Ну, ладно, не будем уже дурью маяться, да, как говорится. Оно нам не надо, засунем просто все, что есть. это еще один глок. Да, мы потом сделаем крафт. Я думаю, что скинов должно хватить, и надеюсь, это будет авапа. Авапа хоть, ну, типа, хоть стоит денег. Так, поехали. Пушинка. Очень много скинов, очень много ликвидации. Этот ролик именно по контракты. кому интересно, кто остался, затянется, я думаю, так хорошо. Ну, потому что скинов реально много. И, кстати, мне не нравится, как вы сделали контракт. Раньше, типа, ты, ты выбираешь скин, нажимаешь засунуть скин в контракт, и он у тебя сразу улетает в контракт. Сейчас же, типа, надо опять искать скин, который ты выбрал. Это очень неудобно. Раньше контракты все-таки были поудобнее немного. Револьвер выпал, понял. Так, у нас не все, у нас реально очень много армейских, армейских скинов. Но это нифига не лаки Open Case. Так, блокпост, давай, давай всякого подряд засунем. Типа SG-шку, что еще тут есть? А, у нас закончились скины с коллекции. Реконструкции не буду, я уже вам говорил. Ну, давай, типа, почву затолкаем, не знаю. Why not? Тем более их тут очень много. Так, ну... Кидаю почву еще одну. Бойцы. И все, согласен, обмен. Так, юспик. Кстати, юспик это, это хорошо. А сколько он стоит? Мне интересно, сколько стоит этот юсп. Он ничего не стоит, забейте. Так, ну в принципе, можно попробовать. Я надеюсь, скинов хватит. Это маловероятно, скажу честно, но тем не менее. А, да, скинов хватит. Окей. Окей. Окей. Окей. Их реально хватит, смотри. Я хочу сейчас сделать прямо с завода, прямо с завода. Закаленное в боях я уберу, потому что мне нужно только нормальное качество. Прямо с завода. После полевок пойдет, после полевок пойдет, после полевок пойдет, пойдет, пойдет. И также немного поношен. это очень круто. Но у нас есть еще после полевых, после полевых К сожалению, все после полевых. Немного поношенный скин. Вот эти все после полевых. Давай попробуем сделать такой контракт. Будет очень обидно, если сейчас выпадет какой-нибудь Седмит или топливный инжектор. Ну, типа, хорошо, красная линия калаш это гуд. Но нам в идеале нужна все-таки Авапа. Закрою глаза, как было тогда. Да я отвернусь. Я, я не видел что-то. Пусть там будет что-то из новой коллекции. Желательно Авапа. Ну, новая коллекция, друзья. Uh, и по-моему, он немного поношен. Ну, прям завод, не знаю. Он после полевых. Да. Uh... Не, давай попробуем. Mm. Блин, я не что-то делать. Фу. Блин, мужики, страшно. Страж. Страж, э, страж я не буду трогать. Извилины. По-моему, извилины мне подарили. Хладнокровный тоже не хочу. Нужно всего лишь два скина. Мортиса в ВП засунем. А вот этого П я не буду точно трогать. Палач. О, палач, войнот. В принципе, да, вайнот. Там можно выбить ничего хорошего, но окей, все равно будет. Так, мужики, скрестили пальцы. Я не знаю, какое здесь качество, но типа здесь немного поношенное. После полевых всего в, в основном. Прямо с завода, после полевых треугольник. Поношенный, заклюный бояк. Блин. Не хочу заклеенный бояк засовывать. Повношный глок. Закрытый в закрытых боях глок. О, крафт на огненный змей сделать. Я очень долго сейчас буду думать, что засунуть. Снежная мгла есть. Ну, типа, ну там... Ну, нет, снежная мгла я не хочу. Хладнокровная эта кровь водит. даже такое себе. Блин, я очень, я очень переживаю. Ну, ладно. Окей, в целом. Два карты лиза сунем. Это очень крутой пистолет, мне нравится. Они хочу у скин в боях. Скажите мне, что там Калаш или Лемка, мужики я не вижу. Просто пусть там будет либо Калаш, либо Лемка. Очень долго, но ну, хоть так мы тайны выбьем. А ВП так выбудут? Я не знаю, что там. Я не хочу смотреть. Я потихоньку буду открывать. Просто потихоньку. Боже, какой же... Всем спасибо, мужики. У меня тильт. Ладно, заканчиваем ролик. Накидайте лайков, пожалуйста, вы можете. Ну реально, вы можете, мы будем дальше делать контент. Я, я мог купить АВП. Ладно, окей. Okay. Просто... За нас сессии вот такая вапка. Мы ее выбили с контракта, блин. Я, я, честно, очень расстроен. Не, ну вот шутки шутками, настроения нет. Типа, ты тратишь 27К, убиваешь вот эту историю. Ну, типа, о чем речь? Да. Ладно м -м -м -м Просто поддержите ролик И спонсора, пожалуйста Мужики, всем огромное спасибо Реально, мне, мне очень не грустно Мы, может, еще какой-нибудь контракт сделаем Ну, типа Ну, блин, я просто не знаю, что говорить Мне даже нечего сказать Серьезно Не, не буду больше ничего делать Всем спасибо, это был человек Увидимся в новых роликах. Всем пока.